Всем приветики! Мы получили павербанк. В комплекте сам powerbank Провод и инструкция. powerbank с этой стороны, видите, солнечная панель. Здесь индикатор показывает процент заряда самого пауэрбанка. С обратной стороны у нас идут. Видите, отлично вообще сделано 4 провода: Type-C, Micro, USB. Здесь сбоку, как вы видите, стрелочка, это подставочка для телефона. То есть отодвигаете ее, переворачиваете. Пожалуйста, смотрите сериалы, мультики, слушайте музыку, кому что удобно. В то же время и заряжается телефон. Убирается также легко. Оп, защелкнули, все убрали. Здесь сбоку кнопочка такая. То есть заряжать можно, видите, да, там два разъема. Это у нас кнопочка для того, чтобы включить фонарик. Два раза нажимаете на нее. Смотрите, очень удобно с собой, в поход, куда угодно взять. Два таких фонарика. Выключаете также два раза, нажимаете на кнопочку. Выключили фонарик. Сейчас давайте подойдем к окну и посмотрим, как работает от солнечных батареек Powerbank. Подошли к окошку. Сейчас смотрите, видите?